Всем привет! С вами рубрика Байкер без шлема. Сегодня у нас на обзоре очень популярный, всеми нами любимый, пластиковый мотоцикл. Вообще непонятно, как их на заправке заправляют, в пластиковую тару уже не льют. Но так или иначе, это Yamaha R6 и ее владелец Семен. Привет, Семен! Здорово! Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что вот ты сразу первым своим мотоциклом купил довольно-таки интересную злую штуку под названием Yamaha R6 ну получилось так, что долго хотел я его, как бы уже давно хотел, был еще молодой, мотоцикл хотел, хотел мотоцикл, либо именно мотоцикл, да, хотел не знал какой взять хотел 400-ку взять но как бы, по совету так скажем, товарищей, которые уже давно ездят, посоветовали брать сразу 600 потому что 400-ка быстро надоест вот, тебе покажется ее мало. Ну и в общем, выбор пал именно на R6, просто почему? потому что э, продавал его знакомый. На <laughs> дешевке мне его отдаст. То есть просто вопрос цены и внешнего вида. Не знаю, по да, большому счету, да. характеристик его злой натуры. Ну и... нет, почему? Я выбирал именно между э, хотел Honda CBR F4i инжектором mm -hmm. именно. Хотел ее вообще смотрел изначально. Ну, хотел в плане именно спортивной по потому что чоперообразные не нравятся ну да? да да я как бы пока к ним не, не пришел ну, есть, еще ну да, понятно пластиковая да, канистра да, есть да, пластиковая да, канистра да, да. вот а именно еще почему он мне нравится и он относительно легкий небольшой а, угу. а я брал именно его ну хотелось кататься именно по городу то есть в трассе я редко да куда-то выезжаю нужно нормальную злую, злую зажигательную да, штуку да, городскую получить эмоции да, да? да в городе самое для города литр как бы мне он не нужен Хорошо. Сколько ты им владеешь уже? Три года, по-моему. Три года уже, да, да идет? Да. Что у тебя происходило с этим мотоциклом за три года? Я имею в виду а, именно конструктивное. То есть есть какие-то болячки, которые тебя напрягают, что-то не нравится, чтобы ты поменял? Ну, из самой большой проблемы, ты знаешь, двигатель менял. Потому Почему? Потому что лопнули Почему? цилиндры у меня, трещины в первом, по-моему, в третьем цилиндры были. Ну, я так понимаю, что это еще до меня, а он был перегрет. То есть, как бы он ездил, Просто успокоил кто-то в свое время, и ты да. его купил по дешевке. Да, да, наверное. Ну, это... я не говорю, что хозяин. Это... Но... Извини, Семен, это к тому, что я Эрку за сотку куплю, Попробуем. и она будет огонь, и ее знакомые посоветовали. Ребят эрка за сотку заканчивается заменой мотора, да. который стоит как, как да, сбитый Боинг от Париже. Стоит, ну, 160 тысяч я в него вложил за зиму. То это есть за зиму это... ты в него опустил 160 тысяч? Да, это двигатель 111 тысяч мне обошелся и по мелочи там карбюраторы, там, синхрон, все это вот по мелочи, по мелочи. И вот вышло для 160 Итого И вот его ценник вышел в конечном итоге где-то в районе 360 тысяч рублей. Это, ну, опять же, да, возвращаясь да, к тому, да. что хороший спортивный мотоцикл началось двухтысячных годов стоит ребята 360 тысяч и то уже поискать надо так ну можешь ближе ну 250 это минимум и то да ближе к 300 точно да. вот именно вот эти вот и, их во первых надо найти еще живые потому что их они относительно шикаться, дешевые да а почему я вложился в нее и не стал другой мотоцикл брать мог бы докинуть денег и взять другой ну просто потому что он мне устраивает всем нравится и я хотел сделать для себя, чтобы я был в нем уверен. Хорошо, такой а, вопрос. А, подожди, угу. и к тому же еще вилка. Достала меня вилка. Она у меня два раза в сезон убежит. Короче. Ну, бежала. Вот. И, и, ну, и ты её починил или да, да, да, просто чини, перестал доливать. Я чинил как бы это. Ну, я имею в виду, что ломалось, К тому, что ломалась. Хорошо. Насколько мне известно, у тебя было падение. Даже не падение, а ДТП. Да, да, да. Как было. так умудрился? Ну, вот так вот ехал... Уехал, никого не трогал, а тут один человек просто поехал на красный И я, получается, растормаживался, и правой бочиной я в него врезался Но слетел. после этого последовала замена пластика Ну да, то есть обошелся я как бы малыми травмами, так скажем, все ничего серьезного не было и именно пластик, там по мелочи крышечки, ну и все. То есть, получил страховку, еще и остался. Еще и остался нормально, Потом вложился в двигатель. Понятно. Слушай, вопрос такой, насколько я знаю, ты катаешься с супругой на этом мотоцикле. Ну, бывает, да. Ну, редко, бывает. Насколько это удобно? Ну, неудобно. Неудобно? То есть, все-таки маленький спортивный мотоцикл, это пушка для одного. Да, даже мне неудобно и некомфортно. Ну, может быть, дело привычки, как бы, если бы чаще ездил, может быть, привык. Ну все равно, сами, жордочка такая для, ну, <смех> неудобно. А Ты ей, во-первых, куда максимум такой. на нем ездил? Вот максимальная твоя поездочка? <смех> да, в Ширигеш и обратно. То есть это на Вокзне Ширигеш, все, 250 это... километров, да, грубо говоря? Ну да, максимум это был вот самый Если есть ли желание, нет, покататься далеко, <смех> горный нет. Алтай, нет желания. Я даже до Ширигеша доехал и что-то с непривычки, ну, так это, подустал. Ну, потому, что не давно, я подустал, да. Давным-давно говорю, что надо брать что Это все это он. 18 лет исполнилось до 19 дожил, и, слава богу. Ну, как бы, нет, можно, с остановкой можно, как бы, и до горного мотануть. Есть желание поменять его? на, Допустим, на R1? Нет. Почему? А мне дури хватает в нем для города. Я говорю, опять же, я брал его для города. И, ну, в городе ты не будешь 300 ездить, да? А до 200 его достаточно за глаза, то есть ну и это надо еще умудриться там в городе ну можно конечно, ну я имею в по пробкам ты ты же так не делаешь, да? Я конечно нет ты же знаешь, что нет ну то есть вот ты считаешь, что R6 лично для тебя оптимальный вариант цена, качество, деньги, его характер, его удобства, его недостатки, то есть ты готов все это принять и по большому счету ну пока альтернативы ты не видишь да, для меня он устраивает. Но я альтернативы не вижу только потому, что как бы впирается все в деньги. Были бы деньги, я бы, конечно, поменял что-то, поновей бы взял. И маленько может быть что-то другое. Например? Пока не... Ну, пока супер-мото я все рассматриваю. Все, супер-мото я... да? Да, хочу, не знаю, ну, не факт. Это так. У меня сегодня так, завтра может что-то поменяться. Единственный минус, меня все устраивает в нем. Единственный минус, это цена запчасти именно для этого года. Та же фара, вот я, мне все надо поменять фару, она стоит 12 тысяч, да, грубо говоря. А она уже на следующие, на новые года, там, с третьего и Ребят, выше. кстати, у кого, если завалялась где-то фара, в комментариях пишите, Это контакты все года, оставлю. Да? да, 2001 год, может кто-то желает продать, с удовольствием да. человек купит, и сойдется по цене. А ты с третьего года и выше она уже там по 6 тысяч. И, ну, то есть, почему-то дорого на именно на этот год, все дорого. Mm -hmm. Ясно. Так, ну а... Как сказать-то? Вот, смотрю, у тебя новая резина. Какую брал, какую ставил? Почему именно эту? Ну, брал шинку я взял. Оба колеса. Просто потому, что цена-качество, как бы... Ну... ну, я смотрю, вот даже пупырышки есть. То есть ты не гонщик. Ну... Ты не вкладываешь так, чтобы а ободрать я... бак. Я в этом году... Сын родился, я как бы мало ездил. Поэтому даже вообще не успел скатать ничего. То есть ты его используешь просто для души. Да, да. Сел, да? В 12 часов ночи Я раз, могу раз, просто разбудил район, поехал домой спать счастливый. Да, я могу просто выехать, от нечего делать, катануть круг там здесь по городу где-то и поставить, спокойно оторваться, душу отвезти и все, и поставил. Вот. Ну, пока я для себя не вижу, в принципе. Меня устраивает все. Конечно, денег вкладываешь куда-то что-то, ну, а куда без этого. Ясно? Ладно, спасибо тебе за интервью. Я думаю, сейчас мы прокатимся на нем маленечко. Посмотрим его на ходу. Да, да. Смотрите за каналом, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно в комментариях, обязательно про фару, если у кого-то что-то есть. До новых встреч. Пока-пока. Всем удачи.